На рисунке представлен график зависимости температуры свинца массой 1 килограмм при нагревании и полном его расплавлении от количества подведенной теплоты. Определите по графику тепловые характеристики свинца. Анализируем график. При комнатной температуре свинец находится в твердом состоянии, поэтому наклонная прямая АВ соответствует процессу нагревания твердого свинца. На участке BC графика температура свинца не меняется, хотя энергия к нему подводится. Значит на этом участке происходит плавление свинца. Подводимая энергия идет на изменение внутренней энергии свинца и на разрыв связей между молекулами. Участок CD графика соответствует процессу нагревания жидкого свинца. Определим температуру плавления свинца. Чтобы определить удельную теплоемкость воспользуемся формулой. Количество теплоты и температуру определим из графика. Подставим в формулу числовые значения. Аналогично найдем удельную теплоту плавления. Количество теплоты, затраченное на плавление свинца найдем из графика. Подставим числовые значения.